Итак, мы прибыли в место, которое называется Варшана. Ао, как уже Прабуджи говорил, эта гора является Брамаджи Парват, сам Брама. Я прошу прощения, там сказал. Эта гора является самим Брамой. Там дальше за ней есть еще одна гора, которая называется Вишну Парват. Это то есть сам Вишну проявился. И он стоит на, на горе, в которой проявился Шива. <связь> и на самом деле когда <связь> Когда, Брама, когда Кришна был доволен служением Брамы, его молитвами, он проявился и говорит, проси у меня благословения. И он говорит, я хочу родиться, когда ты придешь на эту землю в твоих земных играх. И тогда он спро... Кришна спросил, а кем ты хочешь быть? Ты хочешь быть моим другом? Брам сказал, нет, нет, я не квалифицирован. А кем же ты хочешь быть? Может быть, может быть какой, я не знаю, там... Каким-нибудь животным? И Брама говорит, нет, нет, я не квалифицирован. И тогда, и тогда он говорит, может быть, ты хочешь быть... Кришна спрашивает у него, может быть, ты хочешь быть тогда э, там цветочком, листочком, каким-нибудь растением? И Брама, то, Брама говорит, нет, я и этого на самом деле не достоин. И Кришна говорит, ну а что тогда ты хочешь? Я даже не знаю, что уже тебе предложить. И тогда он сказал, я хочу быть... Эм, Камнем. И Гурдев спрашивает, как вы думаете, почему он захотел быть камнем? Чтобы когда гопи, когда гопи эм, возвращались домой, они оставляли пыль со своих лотосных стоп на мне. И на, самом, и на самом деле вот наш тилок это также есть э, пыль с лотосных стоп-гопи. Это Варшана. Варшана значит место... Итак, Варшана ⁇ это значит место, называется Дождь Премы, Дождь Любви. Потому что здесь постоянно идет вот этот рейн, бесконечный поток невероятной любви Господа. Варшана. Итак, это место э, э, очень глубоких гамбир, очень глубоких переживаний Шримати Радарани. Здесь она испытывала очень глубокие чувства. И Гуру говорит, почему читание Махапрабху проявился в этом мире? Почему он проявился в этом мире? Потому что он хотел реализовать настроение Шри Матеры Дарани. Когда он наблюдал за ней, за силой ее любви, он не понимал, каким, как же это возможно? Я своям Богован, а такой вид наслаждения мне недоступен. И тогда он проявился как читание Махапрабу, чтобы понять Шимати Радарани. Он принял ее цвет тела и явился в Кали-Югу. Итак, вот там выше ей есть майор Кутир. Это очень прославленное место. И однажды Кришна нас. Э, э, Одна, однажды Кришна э, сказал Радарани: "О, любимая, твое лицо как Луна, как Чандра". И тогда, э, тогда э, Радарани она разозлилась, и она говорит: "Чандра, это в смысле ты имела в виду как Чандравали"? И Кришна, она сказала: "О, Кришна, ты полностью черный и снаружи и внутри". И она обиделась на него. И он, он говорит, нет, я имел в виду, что твое лицо как Чандра, как Мун, как Луна, такое же прекрасное. Когда Солнце поднимается, оно дает очень много света, но на самом деле оно также и дает очень много вот этого, ход, жары, оно жарит. А лунный свет, он охлаждающий, приятный, мягкий. Поэтому я сравнил твое лицо с Луной. Было какая-то никили, было с моря се, с моря хари пани, хари пани се мне как никили. А Чандрама дык еху, а вы логу не? Кто-кто Чандрама дык еху? Дык еху, на? Чандра мне дык еху, что таппа, что да гей. Радарани були, мое мое, и на самом деле Гурдев говорит, вот вы смотрели на Луну, и кто там видел лицо? Ну, как бы, что в, Лу в, Лу в, Луне, про в Луне проявлено лицо, и вот тут поднимали э, люди руки, что вот они видели лицо на Луне полное красивое лицо. Ну и вот таким образом Кришна хотел сказать просто что, хотел просто сравнить лицо Шрадарани с Луной, а Задарани подумала, что он хочет сравнить ее с Чендраволи, поэтому она стала очень очень очень вошла в такой вревнивый гнев. И тогда она сидела там в Майоркутире, и Кришна пытался к ней там как-то ну, подобраться, но она его ни в какую себе не подпускала. И тогда Кришна пошел к Лалите и говорит о, Лалита Джи, скажи, пожалуйста, что же мне делать? У меня не я не знаю, у меня нет никакого шанса. Я не, не знаю, что мне делать, чтобы Радарани меня простила. Я уже все перепробовал. И тогда Лолита сказала, что э, Радарани очень любит смотреть, как танцуют Павлины. Поэтому прими образ Павлина Майура и начни танцевать. И вот, и вот там вот наверху как раз ей э, находится вот этот майор путир, где э, Кришна проявился в форме Павлина. Он так прекрасно танцевал, так прекрасно танцевал, что Радаранья, она забыла про свой э, гнев. И она тоже приняла образ Павлин. Павлинихи, наверное. Девочки Павлина, я не знаю, как она называется. И они начали танцевать прекрасный танец. И вот это все происходило вот там вот выше. Э, вот там, вот я не знаю, мы пойдем туда или нет. Но вот нам сейчас про это место как раз расскажет. Мы даже представить себе не можем, насколько был прекрасен этот танец.